Давайте представим себе, что по земле, не по деревне, но по земле, идет мордышкообразная и идет человекообразная. И так то, о чем мы с вами говорили, все равно, начале лекция. Положение тела, в данном случае, около горизонтального положения позвоночника, в данном случае, за коротких задних конечностей, длинных передних конечностей, положение углубления. При этом, поскольку именно так это и видно, даже в более вертикальном положении то в течение нескольких миллионов лет вся компоновка подвода и степеней свободы действия суставов, мышц, сухожилий, связок подобна как раз в таком положении. Почему это оказывается важно? Дело в том, что практически все группы приматов рано или поздно пытаются, кроме древесного, древесного свода, освоить землю, спуститься на плоскость. Очень наземными являются все павианы. Мака это существенно более наземное существо, чем мартышки. Но на Земле мартышка обратная будет себя вести совершенно так же, как любое нормальное млекопитающее. Четвероногий бег, да? деревья будет э, пользоваться, если кормится на земле, в качестве укрытия, в качестве точки обзора. Да? Человекообразная, а человекообразная совершенно по-другому. Полувыходное положение, по идее, делают вроде бы неудобным движение на четвереньках. Дело в том, что опираться -то, вот эти, друзья, вот на всю ладошку. Приматы, так же как медведи и еноты, относятся к группе стопоходящих. Но дело в том, что на кисть так не оботрешься. В прошлый раз показывали, что у нас пальцы спалили. Ага. Вот на билисиатурную кисть так опереться нельзя. Поэтому и шимпанзе, и гориллы, когда ходят, опираются совершенно фантастическим образом. Вот так вот, сжимая ладонь, и не на кулаки, мы бы вот так, на геннесса опирались Вот так. Они опираются вот так, на вторую половину. Вроде бы совершенно дурацкое положение, Начал. но обратите внимание, при попытке заселить равнину, хорошо, с деревьев спускаются приматы, пошли на равнину, а там на равнине свои жители есть, другие животные есть, скажите, они будут рады возникновению новых конкурентов? Нет, Нет не будут, а это значит... Надо постараться как-то уйти от конкуренции с старыми, уже хорошо приспособленными к родными существами. Мартышкообразная. Активно будут заселять те участки саван и открытых мест, где есть либо скалы, либо одиночные деревья. Там у них свое преимущество, они лазит у В отличие от большинства жителей родных. А вот эти ребята оторвались от всех. Дело в том, что в саванне, так же, как в наших степях, так, так же, как в прериях или в Чапарелле, в Южной Америке, в Австралии, есть одно мертвое время суток. Такое время суток, когда жизнь замирает. Значит, на самом деле плюс-минус 5 часов отпустят. В чем дело? Солнце почти над головой. Температура ну, в Австралии там вообще прикученная может быть до 60. Да? Но если температура стала больше 35 градусов, какая существеннейшая опасность возникает у любого зверя, который попробовал подвижаться? Перегрев. Перегрев, тепло температурный шок. Теперь вопрос. А как можно нагреться? Ну, во-первых, Нагревает, конечно, воздух из окружающей среды за счет теплопередач. Но на экваторе основная часть нагрева это прямая радиация от Солнца. А теперь давайте смотрим, вот у нас полубренная компоновка и четвероногая компоновка. Если мы такого зверя, такого габарита, да, поставим на четыре ноги, мы получим вот такое бедствие. Вот он стоит на четырех ногах. А солнце сверху. Вот его площадь нагрева. Площадь, которая дает риск перегрева. А у кого выпрямленного? Что с площадью нагрева? Ага. В результате наземные эйпы которые формируются как группа примерно 5 миллионов лет назад, занимают совершенно уникальную логическую нишу в саванных. Это не территориальная, а хронологическая ниша. Они сохраняют активность в то время, как всем остальным двигаться запрещено. Движение у всех остальных вызывает перекрепление. А им, хотя и плохо, но не смертельно. А в результате... Когда вся салана впадает в Сиесту, вот эти ребята выходят на кормишку а охоту. Надо ли им опасаться от этих хищников? Нет. Нет. Все хищники лежат в пьяке, глубоко выше. Если охотимся, они просто собирают. Хорошо, загоняем антилопу. Ну понятно, что когда на антилопу там вообще верхом сели, она все-таки побежит. Но что будет через 50 метров с бегущей антилопы? У нее отключится управление мускулатурой, а вот у этих не отключится. Почему? А Другое соотношение массы тела и площади нагрева. В результате, порядка 5 миллионов лет назад, формируется уникальная в Африке, причем в Восточной Африке, уникальная группа наземных эйпов, да, которые занимают хронологическую, экологическую нишу. Полуденные охотники Получили название Австралопитекя Слово Австралия что означает? На русский переведите Восточное. Ребята, это очень просто, южный Австралия это просто южный континент Теперь Австралопитекас на русский переведите Питеканкра Обезьянка Антроп и медико-биолог человек. Питика с обезьяна. Значит, питика антроп, обезьяны человек. Австралия Южная Америка. Вот это Питалия, обезьяна, О которых, собственно, речь в следующий раз и пойдем. все все.